Записываю видео, как зарегистрироваться в компании TLC. Смотрите, вы от человека получаете э, вот такую реферальную ссылочку. Здесь вот э, интернет-магазин. Э, регистрируем на Украину. Выбираем здесь Украина. Язык можете английский. Там без разницы. Выбирайте вот английский и save сохранить. Можете русский включать, как вам удобно. Опускаетесь ниже. И если вы хотите стать дистрибьютором, нажимайте кнопку «Becoming Life Changer». Если вы хотите просто купить продукт без регистрации, то нажимайте вот здесь «Becoming Customer». Мы регистрируем нового дистрибьютора. Нажимаем «Life Changer». Head Started». И здесь вот эти все вот полосочки нужно, чтобы стали синие. Заполняем. Выбираем здесь «Digital Kit». Выбираем English. За 30 долларов мы покупаем это регистрация в компании. Информационный набор такой. Э, Back-office, интернет-магазин. Нажимаем эту to cart, то есть добавляем. И нажимаем Continue Shopping, продолжить покупку. И опускаемся вниз, выбираем один из продуктов. Я порекомендовал э, начинать. Э, так, у нас есть вот пакет 20 Пак 10, пак 5. Пак 5 это 5 пакетов заварного чая на 5 недель. Я бы рекомендовал вот начинать либо с пак 10, либо вот пак 20. Это таких 20 пакетов, либо 10 пакетов. Но если у вас с деньгами совсем тяжело, вы можете и взять пак 5. Давайте возьмем пример на нем. Если вы берете ПАК-10, он будет вам дешевле, потому что идет доставка за... То есть вы платите... Не надо два раза будет за доставку платить. Пять пакетов для себя, пять пакетов можете либо кому-то подарить, либо продать, либо еще что-то. Ну, давайте ПАК-5 возьмем по минимуму. Добавляем эту карт, нажимаете. И нажимаем Next Personal Information вторая уже загорелась. И с полосочкой мы здесь заполняем э, анкету. Пишем так. имя, фамилия ваша. И почему чай? Потому что чай это детокс. И лучше начинать с него. Потом остальные... Вас интересуют и другие продукты. Вы можете сразу положить корзину и другие продукты. Какие вам нужны, если вы хотите и витамины, и чай, и кофе. Э Мейл-адрес указываете, дальше дату рождения свою указывайте. Ставите галочку. Здесь пишем номер телефона. Выбираем Украину сейчас. Спускаемся вниз. Выбираем Украину. Номер телефона свой пишите и создаете логин user то есть вы можете назвать имя, фамилию там свое Я напишу свою, допустим. И, например, вот так. И создаю пароль, чтобы не забыть. Я обычно рекомендую делать и такой же одинаковый как логин и пароль. Запишите обязательно себе. Должна быть большая буква английская, маленькая английская и цифры. Вот здесь пишите адрес свой. Так. Так. Улица Набережной Днепра, 23, э, дом 34, Украина. Область выбираете свою. Индекс свой пишите. Здесь галочку не надо ставить. Проверяйте спонсор, кто под этим человеком вы хотите подписаться. Если да, соглашаетесь. Если не согласны, кто-то другой у вас здесь человек, не ваш человек, который вас пригласил, вы обратитесь к человеку, который вас пригласил и скажите, слушай, здесь спонсор не ты, дай мне правильную ссылку или помоги. И нажимаете Next Checkout. Нажимаем... Если не идет регистрация, значит что-то, э, либо логин заняты. А, вот видите, выберите объект. То есть я не выбрал язык. Выбираю английский. Идем опять вниз, опускаемся. И next. Видите, все пошло. Переходит на следующую страничку. Сохранить пароль. Да, сохранить. Смотрите, три у нас заполнены уже, осталось еще три. Вот мы выбрали продукт и регистрация. Здесь, смотрите, два продукта я положил. Можно один выбрать. Если вы хотите два, три, можете добавить, и сразу себе будет больше продукта. И нажимаете «Next Smartship». Вот, обратите внимание, перешли на следующую страничку. Здесь ниже опускаемся. Здесь кнопка Skip for now". Нажимаете ее, отказаться от смартшипа. Перешли на следующую. И кто будет получатель? Пишите, кто будет получатель. Так, записываем. Язык английский обязательно. Улица Осокорская, так город Киев. Вы заполняете адрес на улица, дома, квартира, город Киев, Украина, Киев, Киев индекс и нажимаете, сейв, сохранить. Нажимаем сейф, затем next confirm. После того, как вы нажали сейф, ну вот, доставка 5 долларов, нажимаете сейф. И здесь у нас вот последняя осталась confirm. У вас здесь указан телефон, адрес, доставка и вводите данные карты. Пишите здесь имя, фамилия свое. Пишите. Я пишу свое. Так, Александр Потапов. Так, данные карты. Сейчас посмотрю, запишу. Вот когда ввели данные карты, нажимаете Next Confirm. Если у вас есть PayPal, можете PayPal оплачивать. Так, так, так. Так, так, так, так, так. Next Confirm нажимаете. И вот вы перешли. Общая сумма к оплате, смотрите, 89.90, 5 долларов доставка по Украине, налог 12 долларов. Итого регистрация с продуктом и доставкой 107 долларов. И нажимайте кнопку Place Order. Посмотрите здесь внимательно адрес ваш, телефон. Если вы согласны, нажимайте Place Order. И у вас должна быть, первое, на карте достаточная сумма средств. Посмотрите по курсу вашего банка, что вы покупаете доллары. 107 долларов у вас должно быть. У вас должно быть достаточно денег на карте. У вас должен быть включен лимит для оплаты в интернете. На эту сумму, например, 107 долларов, это приблизительно там 4000 или сколько там, плюс-минус. Позвоните в банк и скажите, если не проходит оплата, Скажите, я хочу в интернете оплатить 107 долларов, почему не, не проходит платеж? Должна быть карточка, на карточке деньги, включен лимит для платы в интернете. Денег должно быть достаточно. Все, подписывайтесь на мой канал, всем пока-пока.